Михаил Ломоносов Презрение Сует «Я думал усмотреть, чьим разумом творенье Постигнуто меж звезд летучих в тяготенье, И, ежели оно стремится к центру сил, Положен ли предел движения светил?» И понял, притворит свой промысл Вседержитель, коль в божеской руке Вселенная обитель в тугие головы прольет науки свет и усугубит дар Презрением сует.